Как ты отсюда пробьешь? Левую тройку, левый снизу, правый снизу, левый сбоку пошла. Раз. Да, почему-то било по-другому. Нет, нет, у тебя удары вот такие были. Они имеют место быть, да но он, Блин, ну как бы, ну все удары имеют место быть. Но он не будет проникающий. Это вот удар, еще какой-то. Я даже не знаю, как ему определение дать. У меня в моем этом сам. Мозгу для них нету места. Как-то все удары нет места быть. Еще раз, пошла. Вот видишь, выход на третий удар. На одном выдохе. Легко-легко. Вот. У тебя очень важно, чтобы сейчас после первого же удара, раз-два, не остановилась рука перед боковым, она после та-та. Она после удара снизу проходит обратно, без остановки, что дает тебе инерцию выхода 3 на третий удар. Мягко. Видишь, остановилась рука. Еще раз. Останавливается рука. Во. Прям вот сделай сейчас именно на это внимание. Не отходи от меня. Смотри, чтобы сгруппироваться ближе ближней дистанции, поставь ноги шире. Копы опускаешь. Делай ноги шире, у тебя поясничный отдел расслабляется. Сошла. Опять остановилась рука. Оста... Видишь, останавливается рука. Не чувствуешь? Вот сейчас не остановилась. Еще раз. Останавливается рука. Ты плеча, ты делаешь вот это движение. Ты начала царить, что же делать. Ты начала вот спиной. Ты продолжаешь спиной. Это тройка, это выход на третий удар. Это вот это движение. Да, да, да. Да. Вот он бы, взрыв. Вот на это ты должна идти. Они вот тут мне классику показать. Вращение спины. Я хочу руками увидеть это движение. Еще раз медленно. Еще раз. Останавливаюсь руки. Та-та-тан, легко. Еще легче. Вот, уже интересно. Проведи через себя, особенно вот с двойной, левый снизу, левый сбоку. Не надо быстро, медленно. Раз. Проведи прямо назад рукой через. Еще раз, левый снизу. Я дарила раз. Вот да? Пошел левый сбок. И вот сюда, пошел, Раз, сразу назад. Раз. Вот прям сделай вот это движение. Раз, сюда, вот он прошел, да? И пошли назад, прям вот, как бы раз-два, назад. Вот прям вот этот кружок локотком сделал. Да-да-да, но кулак должен пройти через плечо подбородок. До свидания. Он должен пройти, как бы перезарядиться на базе. здесь До свидания. Да, раз-два, ну нет. Напряги бицепс. Еще раз. Ну дай локтем назад после удара снизу. Сразу, просто назад еще раз. Может, откроюсь, но... Ты не откроешься, смотри внимательно, смотри на меня. Смотри. У тебя кулак проходит через подбородок плечо, и посмотри, при этом движении у тебя плечо сразу становится на место подбородка. Uh -huh. А если ты делаешь раз, и вот это движение, вот сюда, хоть чуть-чуть вот сюда, тогда ты открываешь, тогда плечо, ты уже перевернула плечо. Посмотри сбоку еще раз Так. Раз, два, три. локтем надо. Просто даже кулак обратно верни. Во, во, во еще раз. Нет, что-то не то. Во. А для этого вот эта группировка нужна. Вот эта группировка, чтобы ты на ударе снизу не поднималась. Еще раз. Да, прям вот проводи через... Подборо... через кулак, через бороду проводи. Да, одной рукой без ног. Почти. Сделала еще раз, пошла, Прав, левый, правый, левый. Вот интересненько. Опять пауза. Та-та-та, медленней. Раз, раз, два. Почувствуй, как после первого удара, он раз, два, а, не спиной, руками, одними руками, солнце. Одними руками. Не остановил Раз. Не останавливай руку после первого удара. Раз. Он, он уже пошел, удар. Раз. А ты останавливаешься. Не чувствуешь? Я понимаю, но я не понимаю, куда выйдет. Никуда. Никуда. никуда вот вот просто и бей. Он же все равно как бы чуть притормозил. Нет. Раз-два-три. И она бы... У меня же не притормозилось. Во! Вот ты даже посмотри, словами говори это. Раз-два-три. Он выйдет. Раз. Раз-два-три. Еще. Остановка, это пауза. Еще назад. Нет, ты не, не останавливай су. Вот после этого удара прям назад делай локтем сразу. Вот-вот-вот-вот. вот, Сейчас удобнее стало? А да пофиг. Сильно. Это что такое? Ты-то ты но... ты сама же не встала открываться. Посмотри, что у тебя произошло. У тебя кулак залетел туда. Та -та -та ты его кулак вон куда ты смогла запустить его. Mm. Та-та-тан! Вот так аж могу запустить mm. этим круговым движением. Mm. О! Mm. Нет, не надо сильнее. Выдох. Не быстрее, не Не накоряйся, медленно. Mm. Опять пауза. Руками, руками, плечами. Mm. Останавливается рука. Ну-ка справа. Mm. Справа. Правый, а. правый. Остановка, идет остановка. У тебя остановка перед третьим ударом. Вот сейчас не было. Во! Вот как ты так сейчас сделаешь? Видишь? Я ускоряюсь на третьем. Молодец. Во! Вот ты ускоряешься третьем. Вот сделай точно так же. Еще раз. Да, а теперь смотри, в чем я понял всю ситуацию. У тебя исходное положение рук. Ты вот так кулаки свела. Yes. У тебя первый удар, он вот такой, у тебя вот сюда идет локоть, Тебе приходится его, ты не можешь его из этого положения, ты уже, вот смотри, вот у тебя кулаки свела, у тебя локти чуть, чуть разошлись. Это уже плечо перевернулось. Ты вот здесь еще вроде бы как бы нормуль, но обратно рука вот сюда, поэтому здесь пауза происходит. Потому что сюда ты не открываешься, ты молодец. Но тебе приходится останавливать руку здесь. А если у тебя руки стоят вот в этом положить, вот. Хочешь уже кулаки сделать, смотри, смотри. Хочешь руки уже сделать. плечи делай уже. Не кулаки. Не локти. Вот у тебя спина. То есть ты вот спину. Во! Вот ты локти можешь, смогла сделать. Вот из этого положения очень важно, чтобы ты. Понимаешь, в чем я сейчас говорил? Да. Если кула кулаки шлила, у тебя не просто локти, ливер открылся. У тебя плечо уже перевернулось. Во, вот оно ты. Вот. О! Идеально. Справа то же самое. Нет, видишь? Ты заряжаешься. Медленно. Почти. А, опять, видишь? А чуть, чуть корпуса можно или то? Не надо. До свидания. До свидания. Опять, видишь остановка. Во. В умница. Вот он выход на третий удар. И это уже серия. Это уже не 3 уже вот, А вот на третьем ударе ты можешь добавить бедро. И это уже будет такое ломовое действие. Попробуй. но ну, медленно. Справа. Плечи бей. Остановила. Не надо ускоряться. Локти. Бей и бедро, а не бедро и удар. Руками бей. Опять остановка. Видишь? Ты сказал про бедро? все ты стала о бедре думать. Давай руками. Локти уже. Во. Вот пускай так... Видишь, как становится кулак? Ага. Идеально. Да. Вот он и проходит вот здесь, вот исходно все упирается в исходное это положение.